150 тысяч долларов. Буквально на днях ты смог пройти степ-2, тебе уже контракт пришел, я надеюсь, ты его подписал. Mm -hmm. А было ли легче их получить, чем первые 50 тысяч? Да. Почему? Mm -hmm. Чем легче? Потому что, когда я комбайны заваливал там и анализировал журнал, был четкий сигнал от рынка, то, что у меня... Эквити растет, растет, растет, растет, я зарабатываю, да, а mm -hmm. потом начинаю отдавать рынку. Вот. Заработки большие, а потом идет череда убыточных сделок, которая выбивает меня э, по викли loss, как раз, да? вот. И я себе сделал вывод, чтобы мне э, оставаться в рамках комбайна, надо либо еще больше зарабатывать, да, И я разобрал этот блок, а как я могу еще больше зарабатывать, хотя я вроде неплохо зарабатываю, вот. как бы э декомпозировал проблему да а потом разобрал как работать с этими убыточными сделками что нужно делать чтобы либо их не было либо там меньше терять да и провел анализ по этому направлению а потом подумал думаю, а почему не сделать и то и другое вот. ну собственно говоря когда я на 150 пошел вот, я уже знал, знал что надо. здесь грааль успеха Понятно. А всех, безусловно, интересует один важный вопрос. Так. Сколько денег можно зарабатывать на 50 тысяч счете и на 150 тысяч счете ну, в месяц или в неделю? Ну, в неделю. Я думаю, тысяч. 10 20 можно. это на каком счете это на 100, на есть то есть 650- миллион триста можно зарабатывать за одну неделю в топса трейдер а... 10 20 тысяч долларов Ну это если ты все правильно делаешь да окей mm -hmm. okay. uh, интересный момент кстати очень часто меня с uh, трейдеры спрашивают а сколько можно зарабатывать я говорю Поскромнее, скромне, я беру 50 тысяч на счет. Я говорю, где-то от трех тысяч долларов в месяц можно зарабатывать. Как считаешь, вот тем ребятам, которые только идут в трейдинг, и они думают идти на Форекс, да, то есть там кухня, да, то есть там пониже же ставки, да, то есть порог входа, вот, твой совет, да, или твое мнение, что лучше пойти... На Форекс, либо открыть какой-то мизерный счет на CME да, и торговать микроконтракты или нарушать риск менеджмент, либо все-таки пойти в топ соп трейдер, пройти отборочный этап, и вот реально большие деньги зарабатывать в топ трейдер. Что будет лучше, как считаешь? Ну, у меня просто патологическая ненависть к Форексу. Я вообще не перевариваю Форекс и валюты терпеть не могу. Поэтому Я уже вижу, у тебя аллергическая реакция начала проявляться. Да, да, да, да, Хорошо, да. не будем называть это слово на букву «F»? Да, слово на букву «F». Хотя в европейских странах это все нормально и никто как бы не вздрагивает при слове «Форекс», Да, это всего лишь foreign exchange, но так получилось, что в России у нас с этим промышленные мошенники. Да. Вот. И сейчас, если прочекать, у кого там лицензии есть от Центробанка по деятельности форекс, БКС, кто там на Сатон, ну может быть еще пара компаний, Финам, вот. Но это совершенно не те, не те, как бы, лица, кто приглашает э, людей и где большинство счетов открывается. Поэтому э, я форекс, ну, спасибо. Кому-то там не знаю, да, но я в Форексе никогда не участвовал. И... Хотя нет, я, я на реальном Форексе участвовал. Вот реальный, который не биржевой рынок банк с, с конвертационной целью. Угу. Ну, это было круто, и я видел, как это работает. Но вот то, что у нас... Делинговые России... центры, как их правильно назвать. Да, это, это полный мрак. То есть вы, вы должны понимать, что там торгуют контрактами. Пари, по сути дела, да, и сами же поставляют котировки, mm -hmm. от результатов которых зависит исход пари. Mm -hmm. Поэтому ну, прояви... А немножко о, как это Ресарч провести, да, и на форуме снисоваться по крайней мере. Понял. Если же мы берем чикагскую биржу, самая то трейдер свой счет новичку или все-таки через стейти двигаться, развиваться? Mm -hmm. Ну смотри, тут э должен быть я тебе назвал цифры уже которые используют капитал э, достаточно агрессивно да? uh -huh. а, можно ведь поступательно это все делать например сначала одним контрактом я помню я когда с одного контракта на топ степе перешел на два у меня вот так б -б -б -б -б -б -б, руки трясутся я весь потею там не знаю место себе не нахожу Потому что с одного контракта рост до двух это блин процентов. да? Доходу, да. Ну и к потери. Да, и потери. И ты сидишь там невольно начинаешь эти потери в баксах переводить в рубли. И тебе то пить хочется, то там, <laughs> помереть хочется. Да? И вот, вот этот вот переход, как бы, да, с одного контракта на 2, это вообще супер сложно. Стресс. Реально, огромный стресс. И тебе надо как-то с ним справиться. Не все созданы, чтобы торговать там, знаешь, э, сайзом большим. Вот Некоторым комфортненько на сайзе один контракт зашел, вышел, 300 баксов забрал. Ну, до свидания. Вот. Но если Я есть же желание. нужно быть патологически жадным товарищем. В хорошем в смысле слова. Да, да, да. И вот у меня цель как раз выйти на сайз поприличнее, чтобы. Так, знаешь. Рынок такой. Да, понятно. Я понял, кто там мне зажал и не двигается она. Понятно все с тобой. Хорошо. А раз мы говорим про страх, про размер позиции, давай обсудим такой важный момент. И этот фактор он присутствует в любой торговой системе. Какова доля удачи и везения в твоей торговле и в твоей торговой системе? Ну, это где-то я думаю, наверное, процентов. Сто. Снялся Я думаю, процентов 10, не 10. 10. А... Ну это знаешь как, когда ты говоришь, ты зашел в позу, ты сделал все правильно, uh -huh. ты смотришь на часы, да, например, время уже 10 там, вечера, uh -huh. ты хочешь хоть немного времени с семьей провести нажимаешь просто выйти потому что уже все знаешь никаких там сил нет человеческих идешь домой потом смотришь такой блин это лой дня оказался да ты в шортах вышел там удачно да удачно ну, ну ты говоришь ну ладно спасибо это и вселенной я пошел дальше но это бывает как бы очень редко и очень или, или стоп, тебя не срабатывает, да, там один тик до тебя не дошли. Тоже это удача или, или чёртый стоп? расчет? Да, да. знает, может быть, удача. Я тебя понял, хорошо. Сложно ли заниматься тем, что приносит тебе деньги? Что тебе это стоит? То есть я сейчас говорю, немножко поясню. Пару дней назад ты сказал, что построил жизнь вокруг трейдинга. А, то есть да. вот сейчас все твои бизнес процессы жизненные, они вокруг трейдинга. Вот сложно ли тебе жить стало, когда ты стал профессиональным трейдером? Нет, ты знаешь, я от этого даже кайфовать начал. Хотя жизнь перестроить пришлось. Угу. Да, да что-то поменялось, но сейчас как бы все нацелено на достижение результата, да? Режим дня, питание, там, отношения да, в конце концов с людьми я если раньше мог где-то вспылить там знаешь поссориться а, а, а это все влияет на трейдинг да? ты вот знаешь что у тебя там, проблема какая-то нерешена она у тебя сидит на на, на, это, на подкорке и она мешает работе да? то есть я, я должен знать что у меня все в порядке дома, все в порядке на работе, да? везде все я сделал как надо, вот. что я спорту посвятил нужное внимание, и я в оптимальной форме, вот. это позволяет как бы результат показывать. Сколько часов в день тебе не хватает? Слушай, если бы можно было, я бы еще столько же часов в день добавил. 12 часов сплю, 12 часов в семье провожу 24 часа торгую, да? Да, да, да. Я, было, я... я понял. Я так и думал. Хорошо. А, совет трейдерам: 5 подводных камней трейдинга. С чем каждый трейдер и инвестор может столкнуться? На что стоит обратить внимание? Mm -hmm. Ну, я думаю. Это э, технологии, да, то есть вы должны четко понимать, как устроена биржа, как устроена торговая платформа, э, какие есть там опасности, да? опасность в брокере, опасность в эмитенте или в активе, э, клавиатурный риск. Да? Что делать только если у тебя там интернет отребили? Да? Вот это, я все такие риски отнес бы технологии. Да? Это отсутствие риск-менеджмента. Это супер важно. То есть есть дни, когда рынок просто идет против тебя, ты сделал все правильно, ты сделал все по алгоритму, зашел где надо, но рынок просто идет против тебя. И тогда... Рынок как бы проверяет, ты торгуешь с риск-менеджментом или без. Те, кто торгует без риск-менеджмента, он находит в на на да. да. Поэтому в этот день э, твой лучший результат может быть просто ноль, да, если ты догадался, что не надо ходить. А так ты отдаешь э, в этот день то, что должен отдать. Вот, а должен ты отдать не более, чем прописан у тебя в риск-менеджменте? Mm -hmm. Это ну, как бы торговля, а... с... торговля как... без риск-менеджмента и с риск-менеджмента разные вещи. А как часто такие дни встречаются на твоем пути? Как часто рынок тебя проверяет? Ну слушай, наверное, вот этот месяц два дня было таких. Mm -hmm. Когда я, когда рынок делал то, что я не жду, и как-то поступал, ступился и закрывался и шел домой. Ну потом, конечно, анализировал, почему так произошло, где можно было лучше сделать Но и наказывал рынок. Да. Понятно. Хорошо. вопрос такой. Очень общем, мы частично его уже затронули. Mm -hmm. а, как ты считаешь, почему в нашем обществе сформировалось такое мнение, что трейдинг это прям под одну гребенку лохотрон, и здесь только сливает и заработать невозможно? Ну, а, во-первых, это надо сказать спасибо Форексу, да, там призмом принципе... центром да, делинговый центр. А то один швейцарский Форекс, банк Форекс в России. Форекс в России, да. Вот. Они, конечно, очень сильно постарались на, на этой репутации. А, а во-вторых, то, что трейдинг в России, это ведь очень молодая только становление, проходящего отрасль. Я раньше, когда говорил, что я торгую, все говорят, а играешь на бирже? Да? играешь? Нет. там да. нажимаешь. Да, да. да, Но все почему-то это с игрой ассоциируют. Как ну, в казино. Ладно? Ну ладно, да. И пусть хоть как это называют. Если это для меня работает и мне нравится. Вот. Но да, все-таки было подпорчено э, имидж форексом да. И то, что это молодая отрасль для России если в америке рынку там уже больше скольки стали да? он есть контроль да, да то у нас это 20 да. Понятно. У -у -у. А как твое окружение воспринимает твое профессиональное развитие все офигели еще один вопрос как часто тебя спрашивают антоха что будет с рублем в следующем году да, слушай, меня такие спрашивают. Я говорю, блин, если бы я знал, я бы. И тебе такие, да, ты что, не трейдер что ли? Фу! Да, да, да, да. Это как, знаешь, если ты программист, то ты должен обязан там. Квантовый компьютер да. собрать в гараже. А, да, да. Да. Если ты экономист, то ты должен знать, когда кризис будет, всех интересует. Да, что будет с долларом, стоит ли прикупить? Если ты стоматолог, то должен провести операцию на сердце. Ну, все понятно. <смех> понятно. Логично. Логично. Окей. А, По-твоему, какими качествами должен обладать трейдер? О, какими качествами? Быть <смех> как ты, да? Быть как <смех> я. <смех> <смех> ну, или как ты. А если серьезно? Если серьезно, то... Умение сфокусироваться, так. креативность. А Откуда? в чем она должна проявляться? Ты должен либо информацию нестандартную да, от рынка получать, угу. либо ее нестандартно анализировать как -то. Потому что если ты будешь стандартную информацию получать и стандартно ее анализировать, ты будешь стандартный результат получать. Сливать. Иван. Вот. То есть, под этим я подразумеваю креативность. То есть, креативность должна, если перефразировать, ты должен думать не так, как думает толпа. Да. Угу. Что-нибудь еще? Mm -hmm. Эмоциональная стабильность. Так, а как это как возможно добиться? Ну вот представь ситуацию, я, я знаю трейдеров, которые попробовали на рынке ага. свои силы, получили убыток и ушли с рынка сразу. Да. Потом какое-то время отлимались, пришли на рынок, опять снова получили. получили убыток, да, снова ушли. Это будет постоянный процесс, потому что они не закрепляют как бы. Пози позитивным да, uh -huh. действием и у них не хватает эмоциональных сил, чтобы продолжить и получить позитивный результат. А, это очень важно, потому что ты не всегда зарабатываешь, ты да, иногда теряешь, но все важно, как ты э, относишься к потерям. Да? Если ты к потерям относишься с благодарностью, в том плане, что я сегодня что-то новое узнал да, благодаря этому, проплатил как бы обучение своим это один подход если ты начинаешь страдать и убиваться по поводу потерь так ничего не получится то есть лучше воспринимать я потерял значит я проинвестировал надо из этого максимум выжить да, да я почему и как бы и подвожу а, итоги после дня да потому что если ты деньги потерял то ты как бы заплатил за обучение так возьми и посмотри, чему тебя рынок научу. Mm -hmm. а что даже не что, с чего начать новичку в трейдинге, который хочет пойти по твоим стопам. Может быть есть четкие шаги пошагово. Да? То есть, что нужно делать, чтобы стать та, таким же стабильным и прибыльным трейдером, как ты? Ну я думаю. Надо начинать изучать рынок, да? понять, какие классы активов есть, да? проранжировать их. Есть там попроще, посложнее, сложно да? Какой-то, может быть, заинтересует, почитать поподробнее: Истории, спецификации, биржи, контракты. Немножко освоиться с терминологией. Обязательно попробовать свои силы на демо да. Посмотреть историю, полистать торгов в прошлом. Сейчас масса информации в интернете есть. То mm. есть как минимум проинвестировать свои знания и проверить их на практике. Прежде чем да. уже деньгами в рынок кидаться. Да, да. Ну и обучение. Обучение. Если есть такой человек, у которого можно поучиться, это представь себе олимпийский чемпион. Да? Он же не сидит где-то, спрятавшись в комнате, и по книжке выучился, как плавать или бегать. Нет, не думаю. Точно так же и здесь надо искать ментора или наставника, который бы тебе хотя бы вектор задал в каком. Нужно развиваться и копать. Помимо трейдинга, может быть есть еще направления, в которых успешный трейдер должен развиваться. То есть не только торговые методы или в рынке копаться, может быть, есть еще что-то важное. Ну я думаю, что спорт важен. Потому что особенно соревновательные виды спорта. Мне всегда нравились соревновательные виды спорта, потому что там высокая конкуренция, и ты хочешь кого-то победить, да? uh -huh. быть лучше. Этот соревновательный момент, он и на рынок uh -huh. распространяется. То есть я когда на рынок пришел, меня хоп-хоп-хоп быстренько нахлобучили, да? И не Я понял. Не понял, да. Как так, как, как так быстро все сделали? И хочется разобраться, тебе, хочется быть лучше. Вот и тут вот это вот соревновательный элемент он, он помогает. Значит, правильно американские проп стараются брать трейдерами бывших спортсменов, потому что они умеют стиснуть зубы и добиваться поставленного результата. Да, эти ребята знают, как как надо трейдеров подбирать. Они, у них все продумано в этом плане Поэтому почитайте книжку One Good Trade О, это вообще супер книга Это супер книга Нет желания все бросить к черту И начать что-то совершенно новое Заняться чем-то другим Да нет, конечно, зачем Я только на пороге, знаешь Вот двери открылись У меня сейчас Новый этап в жизни Я в этом себя вижу Что будет с Антоном через год? где да. он будет это будет очень это будет еще круче видео кстати кстати я пока вспомнил а, озвучь какую цель вы с антоном ставили какую цель да за 155 тысяч евро помнишь и так это яхта была да, да. Так, когда мы будем брать интервью? Ну слушай, ты немножко опоздал на яхте, ты катался. Так, но вот я к тому, что надо бы повторить. Да, можно. Понятно. Ну, в общем, я правильно понимаю, что ты приглашаешь всех трейдеров, кто посмотрит это видео? Кто, кто финансирует Понятно. А сколько вход на яхту сразу, да, как трейдер сработает? То есть обойдется на тебе, примерно 150 тысяч евро, там грузоподъемность раздели, да, то есть сколько получается? По тысяче евро с человека? Нет, по более, по более, Понятно, все надо еще навариться, не только в ноль да? сработать. Я понял, понял, понял. В чем заключается твоя главная экспертиза? Вот ты человек определенного уровня. В чем заключается твоя главная экспертиза? Твоя экспертность? Знание инструмента. Знание инструмента. То есть решающее все-таки есть цита Ворона Баффета. Риск приходит тогда, когда вы не понимаете, что делаете. Да? То есть от, да. от незнания. То да. же самое, да. То есть вы должны досконально знать инструмент, инструментарий, рынок, и тогда у вас все будет хорошо. Да. Что бы ты никогда не сделал в жизни? Что бы я никогда не сделал в жизни? Такой необычный вопрос. Это мне напоминает, знаешь, твой тест, который я первый раз проходил. Так. Перейдете вы на красный свет? Да, конечно, перейду, если мне это надо. И я способен влево право посмотреть, машин нет. Конечно. И сразу результат не подходит. Да, да, да. да. Перейду ли я, если там машины в это время гоняют по 150 километров в час? Конечно, и, Конечно, и нет. За... Да. То есть нужно понимать, ну, для чего ты это делаешь. Это как бы возможность быстро оценить риск да Поэтому, но для меня нет никакого реворда, например, пробовать там тяжелые наркотики. Да? Вот я это никогда и не сделал. Давай, ответь пафосно, я никогда не нарушу свою торговый методик ты говорил что трейдинг занимает все твое время и практически не остается времени свободного вот то не, небольшое свободное время плюс суббота воскресенье выходные когда биржа спит как ты проводишь свое свободное время как ты отдыхаешь релаксируешь да то есть что с семьей происходит ну вот mm -hmm. как все можно вот в твоем формате да то есть успеть да ну, все свободное время я посвящаю либо семье, да, детям, а отдыхаю я после торгов, вот, как бы не устал я и как бы труден день не был, я иду на прогулку с собакой, вот. и в этот момент я как бы погружаюсь в себя и в таком полу, в полусознании, как бы. меня могут откликнуть, а я знаю, что только через какое-то время пойму, что разговаривает со мной глубоко в своих мыслях. Может быть, там про рынок, может быть, про что-то другое. И получается своего рода и прогулка, и медитация. Да? То есть ты и гуляешь, и воздухом дышишь, но в то же время это очень такой продуктивный момент в, в дне, когда у тебя мозг и не, не загружен, да? но и фоном он какие-то задачи решает. Очень часто тебе в это время приходит какие-то оригинальные решения, а, да. ну и загородные, обычные. А есть ли волшебный способ вот так хоп и восстановил весь свой эмоциональный баланс, кроме mm. спорта? Mm. Нет, наверное, кроме спорта я бы ничего не назвал, потому что э, сильные физические нагрузки позволяют mm. тебе вот все что было на рынке сделать неважно то есть тебе уже без разницы что там на рынке произошло очень легко перезапустить как бы нервную систему после того как ты э, умственную деятельность комбинируешь с физическими нагрузками то Поэтому, в здором теле здоровый дух да да бывают даже иногда дни когда я знаю что можно заработать да? Но в этот день у меня тренировка. Я лучше схожу на тренировку и завтра э -э, в топовом состоянии эти деньги вернуть. Потому что трейдинг это не спринт, это марафон. Обязательно, да. То есть надо подходить с такой мыслью, что если ты сегодня не, не сделал рынок, ушел, вообще ничего страшного, завтра будет другая ситуация, другая возможность. А их будет миллион впереди. Я понял. И последний, самый, наверное, интересный вопрос, о чем мечтает Антон? Я на самом деле мечтаю попробовать пожить в другой стране. Так. Какой? Какой-нибудь теплый. Да. Египет. Нет, чего ну, вспоминай систему Smart, надо же конкретно. Мне нравится Испания. Так, mm. супер. Я даже себя вижу, как я с просыпаюсь, иду по набережной, купаюсь Знакомое в море. начало? Да -да. Время смещается ближе к американскому, то есть не надо до вечера сидеть, торговал пару часиков, сделал все красиво и идешь на сиест Отлично. Отлично. Я тебе понял. Я тебе понял. Антон, спасибо тебе за данное интервью. Оно было очень увлекательно. Как минимум для меня это первый опыт. Никита, я тебе тоже хочу большое спасибо сказать. Я всегда рад с пообщаться. Спасибо. Спасибо. Вот. Еще раз тебя поздравляю с. Реально крутым достижением. Я искренне надеюсь, что скоро я в ближайшем письме убежу, что Антон Жарков, Россия, бамс. Да, то есть пусть там будет 1025, чтобы все американцы утерлись и никто больше в месяц не зарабатывал. Вот. Поэтому пусть завидуют. А Сколько у них там рекорд, кстати, по... по... Слушай... А они хитрые, а и они не публикуют очень часто трейдеров, которые постоянно зарабатывают, зарабатывают, то есть меня публиковали максимум три раза. Mm -hmm. Дашу четыре раза публиковали, поэтому, скорее всего, пятый раз тебя точно не публикуют. Вот, рекорд по заработку за месяц я там, насколько помню, в пределах 11 тысяч 11 12 тысяч было что они публиковали а, точно знаю что максимальный депозит а, еще год назад на счете да то есть там трейдер не выводил было порядка 30 тысяч долларов то есть это вот Та подушка, которую трейдер наторговал Я и торговал дальше. Вот, поэтому, кстати, когда ты наторгуешь больше 15 тысяч и не будешь выводить деньги, ты можешь связаться с отделом финансирования, с департаментом финансирования и запросить дополнительные условия, что, чтобы они не обращали внимания на то, что ты не выходишь во время выхода важных экономических релизов. да, То есть, теоретически они на это могут пойти. Ну и плюс, естественно, повысить твои дневные Mm -hmm. вот, лимиты поэтому английский знаешь с миком поговори я думаю все будет круто mm -hmm. вот. я кстати там видел у них рекорд по сделке трейдер за сделку 9000 долларов сделал Одну. На самом деле, э, за сделку теоретически э, возможно получить такую сумму денег, когда у тебя уже есть определенная подушка, и ты торгуешь ну, не двумя контрактами, а тем более у тебя 150 тысяч, да, то есть у тебя там через какое-то время будет доступно 15 контрактов, ну и плюс элемент удачи. Ты удачно зашел в нефть, она волатильно, полетела, все. И... То есть сколько нужно, чтобы 9 тысяч заработать, это у нас на ну, 10 контрактов, да и доллары. 10 контрактов, 90 пунктов более чем реально. Mm -hmm. вот, поэтому, mm -hmm. да, да. у да. тебя сколько максимум за сделку? у меня скромно у меня по S&P 500 сам знаешь он не особо волатильный 3900 долларов за одну сделку четырьмя контрактами okay. там mm -hmm. уже стало страшно и цена дальше пошла можно было взять 40 пунктов mm -hmm. причем на рынке 2 графики вот такая прямая и она вообще никуда вниз не просто то есть аккумулятивная дельта набрали покупок роботы на следующий день япошки вытащили и улетели наверх так. слушай Антон как считаешь есть ли смысл mm. брать такие размашистые сделки либо все таки фиксирует жестко слушай, так такие вот... размашистые сделки очень редко mm. Mm. то есть получается лучше все таки отработать математический стоп тейк и прям бам бам бам да да yeah. заработал и вася но это просто будет чаще случаться, чем... чем А нет, слушай, у меня больше была сделка я 87 тиков взял так, но... Но сколько контрактов? Ну там было 6 контрактов Кстати это тебя и... все спрашивали, сколько контрактов ты торгуешь? На полтиннике я, я прошел полтинник одним контрактом на 153 да? uh -huh. а на реальных счетах как планируешь торговать какой количество контрактов? так и планируют только 1 и 3 да да 1 ,3. а зачем тогда здесь 150 тысячный комбайн ну это я это понимаю то есть ты коллегам расскажи нашим зачем нужно брать 150 тысячный комбайн это чтобы в, в ладах с собой оставаться. В 6 комфортно, да? Да, да, да, да. Ну, понятно. Потому что когда ты торгуешь, допустим, там три контракта на полтиннике, у тебя должны быть суперходы. ходы. И титановые шары. Да, да. Потому что три контракта на полтиннике это гораздо страшнее по риск менеджменту, чем три контракта на стапе есть. И это давление не нужно, его хотелось бы убрать. Потому что можно и одним контрактом нормальные деньги делать, очень нормальные, тогда ты будешь суперкомфортно себя чувствовать на большом депозите. Uh -huh. У меня такая мысль может быть и даже и была, что э, пройти из 150 потом. давайте одним контракт. Да, преднамеренно понизить э, лот, Чтобы тебя вот этот вот weekly loss не, не достигал никогда. А если его убрать? Uh -huh. То есть наработать подушку тысяч пять долларов, написать тест ну все, ребят, давайте уберем, да, то есть мы не мешает а я могу зарабатывать больше. Слушай, это как в анекдоте, а что так можно? Ну как бы да. поэтому смотри то есть, ребята, которые нас будут слушать, на самом деле американцы все просто. Нельзя то, что написано, что нельзя, но если это не написано, что нельзя, значит можно. Поэтому достаточно работать, ну, допустим, 5000 долларов, ну, то есть, показать стабильную динамику, именно стабильную, не вот такую, да, то есть, когда ты можешь заработать за день, а потом по все прострать, Ну, такую стабильную динамику. Дальше написать в ТСТ, попросить связать тебя с отделом финансирования. И дальше объяснить, аргументировать, что вот, я крутой трейдер, у меня все стабильно, и я могу больше, но вот это мне мешает. То есть, вы уже не потеряете, да, то есть, страловая просадка у нас в ноль. Поэтому давайте мы уберем вот эту вещь и э, я покажу более крутые результаты. Они вполне могут убрать, потому что они уже реально ничего не потеряют, они могут поэкспериментировать, потому что ты уже только на свои деньги, условно говоря, работаешь. А дальше, да, то есть они смотрят, ты не лажанул и подтвердил, да, то, что, свои слова, что да, действительно, это тебе работает во благо, заработал еще пятерик, Им пишешь, а давайте еще и новости уберем. Они такие, да, без проблем, да, то есть, вот, допустим, они дадут условие, что десятку ты не можешь какое-то время выводить, дальше торгуешь 15 тысяч на депозите, а давайте мы уберем еще дневной лимит потерь. Они такие, да, пожалуйста, да, то есть, понимаешь, это, это диалог, да, то есть, когда прикольно. они четко понимают, для чего они это сделают и а, какой изюм они получат, какой профит, конечно, они пойдут на это. Главное, свои слова подтверждать действиями, и все. Прикольно, прикольно. Ну, ну вот, теперь бомби, ну, теперь, теперь ты 50%. можешь заработать 100 тысяч за месяц. Слушай, сейчас меня вообще не остановить будет. Ты как Дональд Дак, а, точнее, Скруж магдак доллар таки. -ды -ды -ды -ды -ды. <свят> Антон, а, как ты искал? Благодарю тебя. <свят> <свят> вот, на самом деле, еще раз, да, то есть действительно крайне рад за твои результаты. Значит, я делаю нужное дело, помогая людям, а ты делаешь нужное дело, помогая себе. Поэтому искренне надеюсь, что в следующем году, когда мы офис откроем, я тебя увижу в Москве в моем фонде, вот, и будем торговать да. просто вместе, да, то есть будем хулиардами ворочить, вот, а если серьезно, то желаю тебе всего наилучшего, самое главное, это эмоционального баланса, чтобы все было в гармонии, да, то есть, и нужное количество денег к тебе всегда приходило, чтобы твои потребности Росли соответственно, да, то есть твоим доходом, а лучше даже чуть-чуть опережали, чтобы тебе постоянно не хватало, и ты старался, эх, мало-мало, надо больше-больше-больше, вот, и э, очень надеюсь, что э, ты не остановишься на достигнутом, и действительно через какое-то время тебя по праву коллеги Люди, простые Человеки будут считать действительно Лучшим трейдером нашего Десятилетия, ну пусть будет 20-30, но после меня желательно Классный план Я понял, да Выше второго места не прыгаю Хорошо, вот поэтому Даже если и прыгну, ты же не прыгнуешь Буду Буду Но за определенную Сумму денег мы договоримся вот. Я думаю, для финиша нормально